Друзья, всем привет! Сегодня я решил нарисовать логотипы супергероев, сделать из них магнитик. Вот я нарисовал предварительный рисунок. Это чудо женщина. Для него мне понадобится всего лишь два цвета: черный и желтый. Так поехали. двумя слоями я рисовать не буду, так, он, так как он будет просто висеть на холодильнике, давайте приступим ко второму бэтмен сейчас я приклею сюда магнитики и пожалуй все Так, друзья, вот так это все будет выглядеть. Это майк. Тоже магнитик. ТикТок. Способ прошлого видео. Итак, друзья, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И еще одна просьба, напишите мне несколько идей, чтобы можно было бы сделать еще 3D ручкой. Спасибо, всем пока.